И всем здоров, дорогие друзья, с вами я, Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dogs. Это то бишь а мафия корейская или Saints Row продолжение, Про... о, кстати, корейское продолжение Saints Row. Как бы, механики, ага, знаю, штабчик.нет, видел, видел, и это, и это тоже видели мы, там. Да. И это основной сюжет, продолжаем. Центр социальный недоступен, ну, так, настройки тут. Раскладка управления, так, так. Сесть на ПКМ, ну, ладно, назад надо, на... Продолжим. Ага. Давно Правый shift перед пушком или подъемом. Тифани, вы, мне нужна помощь. Ну ладно, поможем, Тиффани. Так, стоп, надо на таб на, нам на, нажать. Так, где Тифани? Тифани, Тифани, Тифани, Тифани. Шаулинский переполох. Так, тут вроде бы рядом с храмом. Увы, okay. Да мне нужна машина. туону Желаю вам приятного время. А что не будешь жалостно свою скучную жизнь? Так тебя жизнь, ты сам говорил. Эх, вот денег бы пожить вашей жизнью. А, нет, а скол, это что, можно было бы и тут сдержку немножко поставить, ну. Так, стоп. АЛТРН. На правую выходим. Так, тут ну Вот, сейчас тут... Посмотрим, что тут за задание. Победить как можно больше монахов. Ай, блин. Всего убито. Один. Стоп. Ну тут... Стоп. Стоп. два. Против нейтрализован. Спокойно было бы, надо было бы сказать, знаете как, нейтрализовать противника надо. Ай, Стоп. Больно. Блин, надо было еще ножи на нажать. И плюс 25% пять процентов к здоровью. Все, нейтрализовано 10 противник. Еще два прибежали. Он чё мне зад показал? Ты чё мне, друг, зад показать? Вздумал! Тринадцать. 25 к здоровью еще тебя еще раз и еще раз тебя берем вот этот обгон Это потому что я тебе позволил встать. Понятно, почему? Это потому что я тебе позволил такое сделать. Ай, блин. Пешкин-кошкин. Обгон. Бум. Да, Больно было. Осталось так, тут 5 монахов. В счет ряды 9. Награды разблокированы. Вершаешь поединок. Шаолинь. не пройдено. Надо на тап улучшить. Так, смартфон или отмычка. или быстрое разоружение. Ну, это вроде бы все прокачано. Вот. Ускоренная... Конце... Усиленная концентрация. И так. И мне надо на... менять разделы. Не-не-не. Вот. Подсечка, сбивающий удар. Control. Вот. Мне надо, по идее, здоровье повысить. Ну... А так я не могу. Нет, стоп. Победить как можно больше монахов. Не, ну я победил уже. Я не могу, так что ли? Ну это как скучно, ну как мне кажется. Опять же это монаха, а вот. Обгон а тут дьем. И это об этом Ай. Так, ну... Ну да, немножко... Ну не, ну лучше это позже, короче, это за на это задание мы лучше позже с вами побежим, и поэтому повышал пока что вот сюда вот, потому что ну. Здрасте. А -а -а... А, да, точно, забыл, на правую же кнопочку. Сори, сори, сори, сори, ай. Не, всю же это не сенсу. А Извините, ребята, сейчас. Пойду помогу. пока давайте.